Всем привет, друзья! Всем привет! Если вы уже успели забыть или кто не знает, это Игорь Зиненко, художник-иллюстратор. Это Саша Зиненко, писатель-сценарист и ответственный за организаторскую часть. И начать это видео хочется с того, что в мире сейчас происходят очень и очень ужасные вещи. И по этой причине мы долгое время не говорили о наших счастливых концах света, так сказать. Хотя и... они где-то и в тему. Наш комикс о мире, в котором концы света происходят буквально каждую неделю. Каждые 8 дней землю разрушают самые разнообразные монстры и катаклизмы. Вне себя от страха, от да, и, они очень даже как раз соответствуют тому, что сейчас происходит. И очень печально, что это происходит. И мы надеемся, что скоро. Эта неприятная ситуация решится самым благоприятным образом. Нет, Хотя нет. об этом трудно говорить. И, ну, опять же, это видео не об этом. Это а... видео о том, что нас ожидает в этом месяце что И что мы успели, что мы успели сделать. сделать за то время, пока нас не было. Потому что все-таки, как мне кажется, в данной ситуации главное это... Не разжигать какую-то ненависть между людьми или какую-то злость, а именно видеть в том, что происходит сейчас, возможность находить общие точки соприкосновения, видеть новые решения, новые пути и двигаться вперед к более... К сознанию, не к разрушению. Да, Игорь прав. К более счастливому, светлому будущему. Что, Белин, что и нас и ожидает и в этом будущем? Такой прогноз, Лони. Прогноз не для всего мира, для нашего мира. Да, что наш, нашего мира в а, концов света. После того, как мы закончили краудфандинг и создание первого комикса, пытались его напечатать, в общем, такой длительный процесс, мы не сделали паузу с чтобы разобрать все эти завалы связанные с созданием проекта, не только скетчбуки, но и файлы, которые у нас на компьютере, это а, файлы связанные с созданием обложек, различных рекламных и для постов и для интернета и для того же творческий беспорядок игре. Да, все эти завалы появились и они как бы немножко нагнетали сверху, нагружали и а, Вы знаете когда ты заходишь папка в папке папки, папки в папки где, что, где в находится вот этот файл и э, я понял что настало пора всю во всем этом разобраться сделать какую-то классификацию и какое-то время ушло на то чтобы это сделать и это кстати помогло понять в каком мы направлении двигаемся и, ну, и избавиться происходит. от всего лишнего игр реализовали, сейчас немного работы поэтому больше ответственности легло на мои плечи возможность двигать дальше проект и таким образом я приступил к оформлению нашего сайта и работе над письменными материалами. Первое, хотим разместить сценарий первой серии, то есть не первого комикса, а первой серии, которая включает в себя три выпуска комикса ⁇ Счастливого конца света ⁇ Мы хотим оформить это в конечную форму и опубликовать в нашей мастерской. Кто еще не знает, что это такое, заходите на наш сайт ambrosia.ru. Возможно, будет. в будущем ambrosia.com. И вы там найдете, э, что же такое наша мастерская. Ближе познакомитесь с нашим комиксом «Счастливого конца света». Ну и э, увидите весь этот красивый дизайн, который я пытался сделать для вас. Плюс я переделал, лучше скажем так, нашу главную страницу, где можно... Более подробнее узнать о самом комиксе, о приключениях персонажей и так далее. И сейчас, в данный момент, я работаю над страницей нашего магазина Амброзио. Чтобы получить кусочек себе. Ну и не мира. только счастливого конца света, потому что у нас куча других проектов. И когда это будет выглядеть в виде магазина, мы уже сможем более целенаправленно делиться с вами готовыми продуктами так их назовем, которые будут иметь разные названия, типа вот проекта Popularis, который мы запланировали, проекта Люмерия, который у нас запланирован, и много-много других проектов с насхождением моего проекта. Но, опять же, когда у нас будет платформа в виде магазина, мы сможем уже целенаправленно работать на нее и доносить до вас наши электронные и печатные варианты, и даже одежду. Наши это, это будет сделано специально для удобной формы, потому что это в принципе есть не в нашей мастерской, просто это будет в одном месте. Да, в общем, в пытаемся состоянии. создать удобство, комфорт для вас. Да, и, ну, и для что касается точно. сценария, конечно, там будет а, как бы три вот первых комикса, которые должны быть. Вот сейчас есть первый, а будет история дальше, и вы сможете увидеть всю, скажем так, историю целиком по первому эпизоду, который мы задумывали еще давно-давно. Ожидается пару правок, сцены, которые мы добавили София. Дополнение. И, да, дополнения И, и шутки дополнительные будут. будут. Так что будет интересно, я думаю, и вы сможете наконец полностью оценить, что же это за история и что же вас ждет в приключении. Воображение, я думаю, дорисуйте. Мы также подумали, может быть, нам сделать арт -бук. Вот такая вот у нас пока появилась мы, идея. Не, пока к... я загружен и нет возможности э, рисовать продолжение комикса, хотя пару страниц есть. Тем не менее, мы подумали, мы можем собрать из того, что уже есть на самом деле И рассказать о том, как это создавалось, показать этапы создания Показать какие-то скетчики, которые вы не видели Если вам это интересно, дайте знать Мы, э, мы поймем, на насколько акцент, быстро надо приоритеть. сделать этот артмаг Потому, что... Потому что некоторые у нас просили, я помню это Сейчас мы озвучиваем это вслух, значит оно будет постепенно Понимаем, приобретать да, более а. физическую форму просто опять же у нас есть наброски по персонажам по побочным персонажам по монстрам у нас есть опять же те же иллюстрации которые мы рисовали к праздникам иллюстрации которые не дорисовали тоже они есть они могут войти они просто их как, больше как всего не наполовину а в некоторых просто черно-белые наброски но в принципе они уже выглядят стоящие и мы можем это добавить в артбук с дополнительными какими-то тоже небольшими комментариями ну естественно артбук мы сейчас планируем в электронном варианте потому что все мы понимаем что из-за ситуации сейчас доставка не только почты но и прочих прочих Продуктов очень усложнилось, поэтому мы делаем акцент на электронную версию, тем более что более в мире, если вы не знаете, растет спрос на электронные книги. И естественно сейчас мы работаем над тем, что мы говорили ранее, в том, что мы хотим продвинуться и сделать шаг вперед в командной игре, и мы пригласили Таню, нашу знакомую, к монтажу видео. Она говорит, ребята, да, я хотел бы попробовать. И сейчас а, работает над видео. Над Промософия. Промософия. Как, Оливер. как, про Оливера. Если вы еще не видели, загляните. Да. Но... И... И пытаемся найти какой-то баланс, потому что я тоже понимаю, что направить человека с монтажом – это немножко другое, чем самому сесть за монтаж, и потому это тоже это отнимает время, видео. да, это отнимает время, и сама подготовка, и отсмотр, и правка, поэтому пытаемся лавировать, лавировать, да вылавировать. Вот так. И еще Простите. положительные стороны есть и в плане работы, несмотря на то, что она в принципе отнимает большую часть времени, но и она позволяет прокачивать какие-то навыки. Вот а, один из а, элементов это то, что я должен прокачивать для работы анатомию и это и рисует больше, играем больше, рисун... больше скетчи, больше, больше раскрашенных да, рисунков. Персонажи наши по комиксу получаются более такие динамичные, где-то движущие, если так можно сказать. Русский язык, Русский язык да. А, и а, что-то прикольное, вы уже видели концерт с Оливером, где он стоит. Если не видели, опять же, можете заглянуть в нашу группу ВКонтакте или, опять же, в мастерскую. Там, да, стоит со скейтом. Это уже с использованием новых навыков, раскрашивания, там мир. Мы привносим что-то новое, потому что, опять же, какие-то элементы мне приходится делать. И я такой, о, прикольно, новый навык, новый навык добавляем сюда. И мы сможем больше и эффективнее рассказывать нашу историю. Я говорю, переключить получается рисовать и быстрее это здорово. Посмотрим, что получится. Есть пару планов, которые мы бы хотели громадных сделать. Но, как я и сказал, весна за окном. Чувствуется, что хочется сделать больше, сделать масштабней, сделать интереснее, привлечь больше людей. И посмотрим, как это получится. Поэтому желаем всем счастливых дней быстрейшего разрешения всех проблемных ситуаций. Включайте, люди, мозг, потому что это очень важно. И э, находите общие стороны, находите общий язык. Общий язык. Э, каким бы он ни был, всегда можно договориться и всегда можно прийти к решению мирными путями. Всем отличного дня, хорошего настроения. и, и Позитива. Только счастливых дней. Скажем пока. Скажем пока. Так. Да. Всем, Всем пока. пока.